И всем вами макс риск новой игре новой игре джи новое обновление 0.18.3 перед началом ролика подпишись на канал поставь лайк смотри что добавили новый игровой процесс сопровождение каравана клана сопровождение караваны защита их от нападений Ну мы уже с вами проверяли и также новый персонаж к и Максимуса. Вот нападение, приближается новое событие, набор сопровождением. Кстати, то вот этот персонаж можно выбить еще. Якое-то как-то не выбиваюсь, я почему не везет, сейчас будем вести. Также я еще гайды расскажу. Новые гайды, новые гайды. Я уже показывал новые, старые гайды. Они там есть. Там, Колесо фортуны и ураганы гонки. Я как-то их не замечал, хочу их найти. Новое на арене. Теперь на арене можешь получить. Кинго Руху, мы уже знаем с вами, я потом покажу вам, ссылка просто в описании. И Максимуса. Настройка активной активности. Мы настроим награды по ранг, ранг, о ранг. Так я проверяю, там все нормально, или нет, все. Сложное задание и общее впечатление от Великой обезьяны Там что, прям велик обезьян добавили новое обновление? Вау! Оптимизация, ряд изменений в интерфейсе операции эффективность отображения ну что запускаем я сразу запустил игру вам пауза да значит бесплатные может быть выпима все-таки лайк перед подпишись на канал ставь лайк и тебя с этой меня прям в тебе руки смотри новый персонаж там вроде написано как данный персонаж если что Смотри, еще два Раз, для получения эпического персонажа тут еще 5. Долговато, долговато. Значит, мы смотрели с вами героя. Подождите, говорили, говорили что без персонаж можно выбить А, значит, велика обезьяна. Про нее говорили события. Награды вот такие. Вот нужно блин, квесты Наберите очки битвы с, со всеми. Поэтому бегом-бегом выполняем квест Так, значит, как я выполнить, вы знаете. Если не знаете, то смотрите. Вам нажимаем стать отряд и сразу бой. Но, но! Не все так просто. Мы уже с вами знаем один гайд. Если всех прям брать, то они только один опыт получат. Вот, равные силы берем. А потом уже на максимум. И они тут боем, в м получают два раза больше опыта это очень круто так что у нас сундучки давай пособираем очень даже новый гад еще буду рассказывать так один гайд так так так подождите сейчас гайды но ну, а персонаж мы уже смотрели ссылку как-то сегодня не хотел бы посмотреть его. еще еще раз не ну давайте заглянем почему бы не Возможно он пропал. Ой блин, ой, блин, куда я нажал? Отлично, отлично, сработано. Продолжай убивать этих мутантов. В общем, это он. Ч я сделал? Я что-то сломал, да? Вау, вот у вас графиком. Давайте сейчас починю. против все нормально. Я что там сломал? Нет, нет, ну блин, починись. Нет, нет, нет. Сейчас топором воинов. Пожалуйста. Может быть давать новую карту на единичку, а может быть на шестерочку, mm -hmm. ну я не знаю где лучше, ну ладно, не максимум доступный четвертый уровень. Окей, okay. Так, варианта, давайте соберем. Так, видно, что? Охраменный экран, а он это не нравится? Подождите. Так, так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Что происходит? А ну-ка покажите, а, ну, давайте еще раз, только в другую сторону. У меня другой ваш э, обычный все. А ну проверяем. Окей. Кстати, тут размыто. Я знаю как это починить, кто не знает. Нажимаю настройки. Смотрите. Я снимаю высокая. Но это. Ну давайте. Не так уж и буду много Все, качество сразу увеличилось. Вот. Вот так вот нужно также друзья качайтесь ну что давайте переступим к гайдам а, я, в этот момент 24 минуты стоп куда я запустил другой браузер так новый гайд какой-то вчерашний гайд давай давай, давай, давай, давай. пожим пожи, пожи. а значит смотрите предложение я думаю что нужно убрать возможность ставить лайки нашим сообщества в чате слишком много людей спамят в чате она я посмотрю реально там много спамят кстати на ну, ту кнопочку убрали стоп стоп берите мне программку О помощь помощи союзника помогите я тоже понимаю, как помогать его я уже показывал вам сейчас давайте территорию тоже взять так вроде бы тут тоже что-то взять так, исследование тоже что-то подкрутить Вариант, конечно, всегда вот, вот заполнено вот так вот. Ладно, за чтобы бы время там да. помощью ресурсов. Подарки также есть, можно отправлять, собирать, разрабатывать и отдавать. Все, все, все. Кто-то аккаунт там кланаш не, не ну, может, конечно, другой перезайти будет вот получше. Так, значит, э, куча там спамов в как бы сообщении. Заходим сюда, вот, лично сообщение. Там ничего, вот он. Страничка. Играю. Хорошо. Два комментария. Спамы, да ладно. Возможно, на новой игре, на новой версии. Так, очень раз, раз, раз. О, о, ну штука добавили, встретим изменить страну клан. Что мне тут добавить, как мне тут эволюционировать? Ладно, говорят, что их нужно брать, окей. Слишком много людей, которые спавнят случайные буквы, сотни смайликов только для того, чтобы поставить лайк своим постам. Людям не составит труда полюбить сообщение сообщение но если они обратят еще сообщение подряд или этими смайликами чтобы нравится им за звание это заставит людей там избежать разговор сложно играть за сервер где нужно блокировать много людей за спам ага значит раз смайлик вот, вот, вот. Во. а ну-ка будем спамить нас хоть, нас хоть не видимо. Так, вроде мы получаем опыт, говорят. Хорошо. Убийство. Очки. Караване. Ну, я это еще не знаю. Давайте перезайдем. может быть отправим потому что мы будем перезаходить новую карту. Так, так, так, вот туда вас. А, до пятого. Ну, может быть, давайте ресурс какой-то заберем. Так, давайте. Левой источник забирайте. Все-все-все тоже ты тоже давай, давай пока я перезахожу смотрим новую карту кстати давай посмотрим 32 стивер блин и вот это оторвались и только на 28 а уже 32 вол так следующий значит там кстати 9 лайка 2 дизлайка следующий у нас 20 лайка 3 дизлайка такой краткий там побольше лайков очень даже больше добавьте в игру место, где будет отображаться ежедневные и, или же ежемесячные расписания, все предупреждения событий. Это будет, наверное, классно. Предупреждение событий. это самое классное. Смотри, это мой аккаунт прокачанный, Так что я, буду, наверное, буду тут качаться. Капец. Так, сейчас будем. Собираем хоть что-нибудь. Или воевать будем. Воевать будем на Или быстро, да. Быстро будем воевать так давайте хоть соберите хоть что нибудь а потом уже к нам идите а я прям всех воинов отправлю стоп стоп я воинов отправляю на еду потом прокачивать такая тоже есть так вот вам от меня гайды. так значит смотрите вы должны по полной давать куда-то на ресурсы на битву не нужно да, это значит, что защита маленькая. Ну а что ж, друзья поделились. Если скорость нужна, то ко мне обращайтесь. Так, вы знаете, наши цель в люция. 12 часов. Окей, новый ранг, новой люция. Так, так, так, что мы прокачаем? А, вот, можно, вот, что может кучу. Щит давать. Помощь, помощь союзникам. Бесплатная штукам. Так, там вроде бы через один ну, этот золотой жетон откроется что-то легендарное. Медаль Кроха! Хо -хо -хо. Круто! Мне медаль Кроха выпала. Это хорошо, но у сколько там О, медаль Майк? Блин, мне везет сегодня на них. Так, говоря клан, клан, клан. Стоп, а я что, не планирую? Сменить за тысячу? новую функцию функция сменить тысячу. рейтинг топ-1. Все к нам сейчас будут идти. Ох, где-то новое добавили. Ладно, я не в курсе. Окей, это, это у нас кто у нас? Герой, это клан, это банда. Вот к банде идем, там куча-куча интересных исследований. Так, так, так, анти исследовать. Сок, ходите, давайте, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, так давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, забрать давай, давай, давай, давай, давай, давай, так, у нас двойка, двойка и новый персонаж, который вообще не убивается. Тут даже мало персонажей. Как раз нам хватит на всех. А точно мало? И по у них было больше. Сколько все персонажей? чего не в курсе. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 16 персонажей. Окей, мы запомнили. Значит, смотрите, тут также я забыл про этот ежедневный вторник сегодня, да, как-то вы узнали. Завтра среда, да, да, да. Тяжелый день. Напиши комментарий, тебе всегда кажется, что среда тяжелый день. день Значит, тут также все собираем. Говорят, что я бесплатно муж получить нового персонажа, да? Я к этому хочу прийти. Куча подарков, кучу ускорителей. Точно, блин. Знаете, я наверно буду ускорять сейчас. Давай. Сейчас ускорим. Быстрее. Если хочешь быстро выиграть и гонки, и тебе как-то не времени на это, как мне сейчас, то делаю так вот. Универсальная скорость на один час. Универсальная скорость на 15 минут. Чем мне покупать нужно? Дайте у нее скорость 15 минут. Стоп. Уу, на один час. Так. Теперь, да, я думаю, 9 минут достаточно. Опять ярко Дальше у нас идиот. Ну, одной минуту хватит. Все. Дальше друзья, смотрим туда вот. А что, так нельзя? Тут можно. Так, подписаться. Вроде на всех у вас подписаны. Так, что сообщение. Ох ты, блин, почти забрать ты мне дал что-то отчеты так ради забрал 16 тысяч этих вот э, дисков как то наши э, люди которые там собираются отозвать один есть а где еще стоп ладно есть не способ и посмотрим зато еще одну карту а, где они все так, как то у нас уже все, уже война? Для чего мне делать? ⁇ -мо ⁇ красный захватили. Офигеть, какая карта. Подожди, реально красный захватили? Стоп. Давай посмотрим. Две ракеты, это вы, наверное, рофлите. Сейчас, подожди. У меня сила, 150 тысяч. Блин, даже красные захватили зону так нечестно красная да реально красных захватили синего вот там к вам там гости и гости. ее мой класс реально тут э -э, жестко подожди 5 лаут вот, чуть ну, ладно Вы знаете что нужно управлять меньше отряда что прям вот так сделать да? и вот так вот. если успеем вообще так битва Дун -дун -дун -дун -дун -дун -дун -дун как там их такая э как-то у нас а монстру но помните Л лайк ставить тоже смотрю монстру так 2 15 а почему бы нет Наверное, на мощный а нам воинов не так уж сложно тратить равную силы ну, давайте равные силы так и подкрепление конечно конечно можно 4 да блин говорили 4 так значит окей могли под подготовиться к будущем по сути календарь во возможности банка на новом календаре для отображения продолжительных событий не они поня... появляются то есть рекомендуется делать это все блин куда я зашел вот тут рекомендуют эти вот добавления вот тут добавить кое-что важно событие это будет наверно вообще классно как там битва <гас> <гас> разгар они горят это мансоно <гас> блин а отправим бы кстати нашего каратуна сенсея нет Победа, но ну, это было жестко, друзьям. Сейчас все больницы. 18 секунд. что нужна помощь, да, ладно. Не так уж сложно. Давай еще. Ладно. Давай еще. Тренировка не помешает, как по мне. Так, как мы знаем, давай хоть троих добавим. Победить сложно. Потом добавляем еще один отряд. Равные силы. Потом добавляем подкрепление. Тихо-тихо-тихо третий отряд. Все, друзья, низко Ну и ладно, за зато три э, этих вот воина. Вот он в третьем бою. Сейчас вам покажу. Я буду читать новое что-то, ну что новое. Так, вчера нас добавил администратор, мадья, мадьярдиратор, мадьярдиратор. Предложение. Добавьте карты. Какой-то вир-карту. Магазин у нас должно быть возможность покупать опыт тысячу. И их следующая покупка за еду, железо требует уровня зачем я потом покажу где она находится вы смотрите бой о, блин разговорный бой Давай посмотрим все видите видите получили тройные опыты вот где нужно идти сюда идем получаем о одно бесплатно зря ладно каждый там час так 10 акций я хочу конечно по 20 это будет классно о, а что это такое у нас Кон... контри разведка фотографируя запрещено. Враг. Враг. Разведающий ваш город не получит никаких информаций. Викин длинность 12 часов. Классно, но зачем? Хай он получит информацию, чтобы я был страшный для него. 50% рекомендую ага. диски. 20% самом наверное легендарно. Все. Купили за 20% акции. Это наверное, вообще шикарно. 23 секунды. Лечитесь. Лечитесь, конечно мне не как-то подлакивать тихо, тихо тихо тихо тихо тихо о там кстати нам говорят ну уже знаете про клану так так так пособираем новенький не листалые так заходим значит давай отлично всякий раз справляйся в бой с обезьян мутантами ты показываешь своему обществу доверить тебе армия была лучше э, предложение мое общая сила она всегда увеличивается если что они вероятно только в силе ну, ладно ладно ладно я понял так значит вроде все почитал ну, а последний вроде хайбут там будет там что -то тоже интересно а я я я вышел из из этой, данной программки конечное событие обезьяна особенно события убийства мутантов долго вознаграждение дружеские убийства меньше где награждение за убийство мутантов сюда заходите друзья получаете некоторые преимущества что нужно убить наберите 5 чешечком очки где их набивать вы знаете заходим сюда вот 15 лев пищем так давайте четыре трата Буду, на вообще жестко победить сложно вот так вот раз пошел бегом бегом уже подкрепление бегом Раз, два, никаких шансов. Раз, два, три, четыре. Все, так нужно? Все, друзья. И смотрите за боем, смотрите, какие нибудь будут оценки. Так, я лучше соберу, соберусь с людьми, использую своих друзей в одном орде, орде и с полным обоимом, чтобы получить очки. Они даже не атакуют других орды и не получают миллион очков. Я считаю, что даже если вы выполняете все четыре события хорошо, но не они ждут до последней событий, чтобы использовать эти техники технику. Мое предложение, награды за дружеские битва, убийство. Убийство одной из та же орды. Меньше, чем за убийство войск из другой орды. Окей. Так что они все получили вроде бы, я ничего не заметил. Но, кстати, была офигенно. Я так чувствую. Армию потратили так чуточку Тут даже не показывается. Ну и ладно. В общем. Перевозка. Один балл Перевозка. Доставка. тихо тихо, тихо позже Сейчас, знаете, что будет? Заруба. Заруба сейчас будет. Вроде бы. Вот видите, видите, три, три, три. Бегу вам защита. Все-таки ролик удлиняется. Ну и ладно. Я наверное, буду меньше ролика записывать. Ну, нет времени так отряд не а ее -а -а, идут атаковать на нас давайте со всех отрядов или там понемножку понемножку так давай ты пошел карта офигенная, кстати что посмотреть может быть подкреплением все-таки отправить а то как-то они не справятся еще Давайте. Подкрепление. О, пошел процесс, пошел процесс. О, хо, хо Есть, получили опыт встретим Так, вроде бы... Руки то Так, вроде бы тут должно еще что-то быть. Так, давайте идти, тут сделаем палатку создать отряд сюда. ай яй яй Атаковать. А, стоп. Домой. Вы там, домой. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, мутант идет. Внимание, приближается взял мутанта Да, блин, еду, еду иду, блин. На помощь. Раз. Может быть. Два. Помощь тут. Бомбам. Ты знаете, мы, наверное, считаем Так, там еще будет еще кое-что важное. Давайте я из базы буду переправлять, потому что эффективно. Здесь нельзя. Нельзя это делать, потому что неэффективно. Так, вот еще одна. Так, давайте. Раз. Давай, блин. Нажимайся. Два. Ну, хоть тройку. Ну, там дополнительно помочь сразу, да. На... Все, война. Мы прикрываем своих. Так. Последний отряд. Четыре видите. Один отправщик, а один воевщик. Бы. Ладно, вроде бы все. там еще одно, блин, тут тяжело, блин. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не тихо, тихо, тихо. готов. Доба, давай. С кем там? ⁇ -мо ⁇ 4 отряда. Ты че, Крейзи это мифический персонаж, как по мне. Кстати, я же могу там отправить кого-то... Давай круто без нцм Давай, давай, блокируйте всех. Воюйте, давайте. Все на войне. Жестко. Так, отлично, красочки. Так, красочки. Еще немножко. Сюда, сюда, еще будет еще волна. доставим все-таки. Там еще, говорят. А, всего. Фух, друзья, было жестко. С плюсом. Класс всем спасибо за просмотр, с вами Макс Риск. Всем удачи, всем пока. Слева от вас, справа от вас, слева внизу, справа и справа внизу есть такие подсказочки. Нажимаете, смотрите данные ролики А чтобы было хорошо, рекомендация вам. Значит, смотрите, можно воевать. Я буду пойду, пойду воевать, потом отправлю их на куда-то на ресурсы и загружу данный ролик этот. Там еще нужно... Типа того. Пока.